Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы ответим на вопросы, посвященные недавнему выступлению или статье под ником Футурист, который утверждает, что сотовая связь безопасна. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Не далее, как месяца два назад была записана передача на YouTube-канале, где питерский радиофизик утверждал, что сотовая связь безопасна, так как он, владеет многими методами исследования, в том числе спектроанализаторы, измерители напряженности поля, измерял различные антенны, измерял различные напряженности, и, по его мнению, это ни к чему не приводит, ни к возникновению онкологии, ни к возникновению вообще каких-либо заболеваний, в том числе и нервной системы, и вообще. То есть сотовая связь, по его утверждению, безопасна. Отвечаю, за 50 последних лет было проведено более тысячи фундаментальных исследований, подтвердивших вредность электромагнитных излучений и в данном случае радиочастотного диапазона, в котором работают все телефоны, базовые станции, роутеры, смартфоны и так далее. И так далее. По мнению футуриста это не вредно. Это ложь, причем наглая ложь. Он, видимо, не в курсе, что в 2012 году главный санитарный врач Онищенко выпускает методические рекомендации, где прямым текстом указывает, что десятилетнее стажирование или использование мобильной техники приводит к росту онкологии у детей, к росту глиом, менингиом и прочих, прочих заболеваний. Мы с вами недавно сняли сюжет о заболеваемости о убыле населения, вы его еще раз можете посмотреть, где приводим данные, что за 10 лет, с 2000 по 2010, детское население России уменьшилось на 9,5 миллионов человек. Это по статистике официально опубликованной. Внедрение цифровой платформы для обучения детей и отрыв их от труда. А мы напомним, что все удачные... Школы и педагоги использовали труд как основную форму обучения детей нравственному их воспитанию и привитию им навыков и умений трудовых, чтобы у них хорошо работал разум, чтобы они развивались гармонично. А сегодня мы что наблюдаем? Мы наблюдаем как раз по мнению футуриста, что ничего вредного в внедрении беспроводной связи что онкологии не существует, он этим занимался, я еще раз напомню, что рост количества нервных заболеваний, рост количества заболеваний кровотворной системы указывают на то, что связано это не только, конечно, с ростом количества излучателей, но в первую очередь, потому что такого роста не наблюдается ни в одной отрасли промышленности. Футурист в своем комментарии указывает, что мобильная связь, мобильный телефон и микроволновые печи – это понятия и их изучение взаимозаменяемые. Не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые. То есть они дополняют еще напряженность электромагнитного поля, напряженность, в котором люди живут. И у них их системы все напрягаются. И нервная система в первую очередь, и эндокринная. И мочеполовая и все органы и системы живут в постоянном напряжении, что приводит к растрате иммунитета. Иммунитет падает и естественно возникает возможность роста тех заболеваний, которые присущи каждому человеку. И мы эти заболевания, то есть их рост наблюдаем в несколько раз за последние 20 лет. Вот мы отвечаем. Как раз на то утверждение футуриста, который говорит, что ничего страшного, уважаемые, пользуйтесь на здоровье сколько угодно. Да нет, конечно, это страшно. Это страшно, когда дети особенно используют смартфоны по 4-6 часов и более. И мы наблюдаем, что дети в цифровую эпоху становятся роботами мы наблюдаем цифровую зависимость. Это как болезнь. Уже одно то, что психиатры говорят, что у детей возникает утомляемость, раздражительность. Они уже все практически на грани психического срыва. Объем информации громадный, пустой причем информации, объем тех излучений, просто физических параметров, которые нормируются. И мы напомним, что по последним санитарным правилам 3648, где время использования было увеличено практически в разы, несмотря на то, что последние 10 лет растет заболеваемость. Вопрос тогда к разработчикам санитарных правил. Они что не знают, что дети болеют и рост заболеваемости растет? Как же так они вводят новые правила, в которых увеличивается время использования, которое приведет опять-таки к росту заболеваемости? А тот же футурист говорит, что ничего, ребята, страшного. У нас все в порядке. Никто не доказал даже, что это плохо. Как же не доказал? Посмотрите фильм американский про электромагнитное излучение, где основной упор делается на то, что радиосвязь и вообще электромагнитное излучение аналогично действуют как любому свету, который уменьшает количество мелатонина. А мелатонин это то, что борется со свободными радикалами и уменьшает риски заболеваемости, в том числе и онкологических. Мы напомним, что Всемирная организация здравоохранения признала канцерогенным электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Несмотря на то, что вы на нашем канале «Техногон» можете посмотреть мнение и немецких ученых доктора Шайнера, многих специалистов, которые сделали специальный доклад в Совете Федерации, говорящий о том, что электромагнитное излучение всего спектра, всего диапазона, особенно радиочастотного, приводит к крайнему старению организма, приводит к заболеваемости нервной системы, приводит к уменьшению детородных функций. И мы сегодня наблюдаем как раз убыль населения, уменьшение количества рождения, здоровых детей ссылаясь на монографию Зубарева, кстати футуристу в ответ, что нет исследований, их десятки, сотни и тысячи фундаментальных исследований, говорящих о том, что электромагнитное излучение это вредный фактор окружающей среды, техногенный фактор. Николай Валерьевич оставляет свой комментарий на нашем канале и говорит о санитарных правилах последних 36-48. Это отвратительные правила, которые не обеспечивают безопасности, особенно детей. Видимо, для себя кто-то делает безопасную среду, а для народа делает небезопасную среду, увеличивая количество времени использования вредных факторов. 1996 год для первых четвертых классов 15 минут в неделю. Компьютером можно было пользоваться. А сегодня это количество времени увеличилось в разы. Уже может быть четыре. Часа в день. То есть в неделю было 15 минут, теперь 4 часа в день. Возможно, в классе 2 часа, там и дома 2 часа. И это не учитывая еще гаджетами, то есть смартфонами. И мы наблюдаем как раз рост заболеваемости. И рост смертности, и убыль населения, как во время войны. Так вот, футурист, ответьте на вопрос. Вы тут утверждаете, что что телевизионное вещание... На таких же частотах, что радиопередачи идут на СВЧ, диапазоне базовые станции, работают более чем 2,4 ГГц. А теперь 5G, который внедряется, оно работает уже около 4 ГГц. И есть передающие устройства, мы вам покажем протоколы, где обозначены передающие устройства, работающие на 60-70 ГГц. Что такое гигагерц? Это миллиард колебаний в секунду. То есть 60 миллиардов колебаний в секунду. Ваш телефон, смартфон излучает колебания с частотой в порядка от 1 миллиарда и выше до 4 миллиардов колебаний в секунду. И даже на подпороговых уровнях мощности, на которых они работают, практически близких к нулю. тем не менее... Организм человека, особенно его клеточный обмен, изменяется и приводит к старению различным заболеваниям, в том числе и росту онкологии. И это однозначно доказано, опубликовано и подтверждено. Уважаемый футурист, вы лжете преднамеренно и вводите в заблуждение весь народ, особенно детей, которые естественно привязаны к телефонам и смартфонам. И их уже отучить от этого очень сложно, потому что это уже цифровая зависимость как психологический и психиатрический диагноз. Поэтому давайте, уважаемые друзья, внимательно исследовать, читать и помнить о том, что необходимо уменьшить время использования всех гаджетов, телефонов, смартфонов, компьютеров. Использовать обязательно защиту, а лучшей защитой является нейтроник, всего ряда, всех модификаций, который поможет вам на 90% защититься от электромагнитных излучений снять магнитную нагрузку с организма человека. Обратите внимание на то, чтобы дети ваши меньше использовали смартфоны и больше читали книг. На этом разрешите с вами проститься, подписывайтесь на наш канал. С вами был... Владимир Тюняев и канал Техногон. Всего хорошего.